Словарь Шичко. Словарь Шичко. Геннадий Андреевич Шичко, автор нашего отечественного направления психоанализа, это очень серьезная наука, и как всякая наука, она имеет свой понятийный аппарат. Медицина так и сыплет, название лекарств, болезней, математика синусы, косинусы склоняет. А вот в методе Шичко тоже есть свои слова – которые мы будем выписывать, давать им определение, чтобы говорить на понятном друг другу языке. Итак, первое напишите словосочетание. Абсолютный, абсолютный алкоголь. Подчеркните это словосочетание. Поставьте тире и напишите. Стопроцентный атиловый спирт. Абсолютный алкоголь. Стопроцентный атиловый спирт. Химическая формула запишите. С2H5OH. С2H5OH. Химическая формула. Поставьте тире и напишите. Наркотический. Наркотический. Протоплазматический яд. То есть действует на уровне клеток. Наркотический. Протоплазматический яд. Смертельная доза – это смертельный яд-алкоголь. Смертельная доза – больше 8 грамм на 1 килограмм веса. Смертельная доза – больше 8 грамм на 1 килограмм веса. Наркозная доза – это наркотик. в состоянии наркоза приводит человека. Наркозная доза – 4-6 грамм на 1 килограмм веса, наркозная доза 4,6 грамм на 1 килограмм веса, для детей напишите в 5 раз меньше, и смертельная и наркозная доза, для детей в 5 раз меньше. Так вот, соратники, алкоголь, этиловый спирт входит в состав всем вам, к сожалению, хорошо известного пива, вина и водки. Но никто у нас в стране даже не подозревает, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. И если человеку единовременно дать употребить больше 8 грамм на 1 килограмм веса, человек от этого яда умрет. Скажем, человек 70 килограмм, 70 на 8, 560 грамм чистого спирта дать выпить, не дать вырвать, его этот спирт убьет. Этот яд является наркотиком, и медицина... 400 лет использовал алкоголь как наркотик при операции. И вот во время Великой Отечественной войны у белорусских партизан не было никаких медикаментов, и они использовали самогон как наркотик при операции. Раненому натощак давали выпивать три стакана самогона, и он впадал в состояние наркоза, потери болевой чувствительности. Резали, зашивали, ничего не чувствовал. Но три стакана самогона — это наркоз, а 4 стакана натощак — это смерть. Почему от алкоголя отказалась медицина, как от наркотика? У него очень узка наркотическая широта. Некоторые пьют, пьют больно-больно, еще выпил и сразу умирает. Для детей и наркозная, и смертельная доза примерно в пять раз меньше. У нас в стране известны тысячи трагедий, когда ребенку десятилетнему для смеха наливают 150 грамм водки, он залпом выпивает – у него блокируется работа гипоталамуса, регулирующего дыхание. Ребенок задыхается, синеет, чернеет, умирает от удушья. Спасти его невозможно. Интересно, что дрожжи перерабатывают в алкоголь не обязательно сахар. Вообще любую органику. И вот на гидролизных заводах перерабатывают опилки. Замачивают древесные опилки, запускают дрожжи, есть нечего. Едят опилки, мочатся мочой. Вонища страшная стоит на этих заводах, я там был. У Высоцкого даже песня была. И если потку гнать не из опилок, то чтоб нам было с трех, четырех, пяти бутылок. Да, вот эта гидролизная водка, гидролизный спирт, его получают из древесных опилок. Дрожжи перерабатывают в алкоголь даже, извините, человеческое дерьмо. Я сам родом из деревни, из Алтайского края, и у нас летом есть такая тонкая хитрая месть». Какому-нибудь злому хозяину в летний туалет полкило дрожжей, как туда подбросят, ой, как там начинается процесс, и с газом, и с запахом, и с пеной. Мимо туалета проходишь, то ли полукислым, то ли полусладким, но шампанским оттуда с этого туалета потягивает. Запишите следующее словосочетание. Алкогольные напитки. Алкогольные напитки. Возьмите в кавычки, Подчеркните, поставьте тире и напишите «Алкогольные яды». Алкогольные напитки тире «Алкогольные яды». Дело в том, соратники, что в состав пива, вина и водки входит этиловый спирт, алкоголь. А этот алкоголь, этиловый спирт, очень отрицательно действует на работу мозга и глазотвигательных мышц. В народе давно замечено – Выпил наперсток и окосел. С наперстка глаза начинают бегать в разбег. Если дать кружку пива любому человеку, у всех начинается явление алкогольного астигматизма с кружки пива. Человек сразу на строчку хуже видит, а буквы начинают расплываться, размываться, двориться, троиться. Ну, знаете, как у пьяниц у них столбы по дороге бегают. Если человеку давать еще алкоголя, то у некоторых могут даже возникнуть алкогольные галлюцинации. Человек начинает видеть то, чего на самом деле нет. С этой минуты в нашем народном университете категорически запрещено употреблять словосочетание «алкогольные напитки». Почему? Дело в том, что в русском языке слово «напиток» имеет корень «пит». Это то, что питает, то, что питательно, то, что можно пить. Наркотическим смертельным ядом можно только травиться, пить его никак нельзя. А зачем эти яды назвали напитками? А их напитками назвали для того, чтобы нас запрограммировать на их употребление, и детей наших запрограммировать. Ребенок с детства знает чай, напиток, молоко, напиток, а, пиво, вино, водка тоже напиток. Но раз напиток, так открывай рот и пей, а пить-то их нельзя. Поэтому никаких алкогольных напитков для нас уже не существует. Есть алкогольный яд в виде шампанского, алкогольный яд в виде пива, водки, коньяка и так далее.